Здравствуйте, дорогие! Сегодня я хочу записать записать видео о отзыв, видео отзыв о курсе генетическое здоровье Анатолия Александровича Некрасова На этот курс я попала благодаря своему Тимусу Я в этот момент находилась в больнице с дочерью Она сломала руку прямо на локте у нее было две операции под общим наркозом. И, и я пришла на этот курс с, с определенной болезнью, которая была у меня. И я так сильно хотела стать здоровой и совсем забыть об таблетках и так далее. И когда я пришла на этот курс, я получила больше, чем просто здоровье. Я получила мощнейшую поддержку рода. Я получила э, гармоничные, выстроенные отношения с дочерью. Я получила мощнейшее э, по, ну, по своей силе э, выстраивание отношений с папой. Э, и это, собственно, дало мне возможность в дальнейшем гармонично выстроить свои отношения со своим мужчиной. Для меня это больше, чем просто месяц. Для меня это огромное а, такое пространство, которое а, подарило мне жизнь. А, невероятные кураторы, просто невероятные. Все а, настолько искреннее и... Люди действительно заинтересованы в том, чтобы у каждого человека, который пришел на курс, чтобы был замечательный результат. Это просто очень-очень глубокий, очень сильный курс. Если вы туда идете, значит, вы готовы к этому однозначно. Не быть готовым и прийти туда невозможно. Как говорит Анатолий Александрович, на каждого готового ученика приходит учитель. И это правда так. Я уже в этом убедилась очень много раз, очень много раз убеждалась. И здесь я хочу сказать о том, что исцеление произошло. И я помню тот момент, когда я переходила из состояния из одного состояния в другое. Я помню это рождение свое. И это, конечно, было... У кого-то бывают роды тяжелые, у кого-то роды бывают легкие, как мне сказал один из преподавателей. Вот, и у меня были тяжелые роды. И... и... Ну, они свершились. И сейчас я перед вами сижу женщина, не девочка. Не девушка, не мужчина в юбке, ой, не женщина, да, не мужчина в юбке, все правильно я сказала, а именно женщина. Именно здесь я, именно здесь я родилась заново, именно здесь я нащупала свой бутон, и дальше я продолжаю раскрываться. Дорогие, я от чистого сердца, от всей души говорю каждому куратору, благодарю каждому, кто прошел со мной этот путь, каждый, кто поддержал меня, каждому, кто своей душой общался с моей душой. Чей тимус говорил с моим Тимусом. Я благодарю всем сердцем, дорогие участники, будущие ученики, я вам желаю легкого пути на, всей, на всем протяжении вашего обучения и вашей жизни. Пусть каждый день для вас будет новым открытием, новым счастьем новым потоком радости. Пусть каждый день будет здоровым. Пусть каждый человек на земле будет здоровым и счастливым. Это же здорово. Ведь мы так все связаны. Без одного теряется другое. Дорогие, со всей любовью и с благодарностью обнимаю вас. Будьте счастливы!